Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. Это первое видео, посвященное реализации концепта модель представления в QML QtQuick. Quick. Для тех, кто не знает, что это такое, я вкратце поясню основную идею. Основная идея заключается в том, чтобы разделить функционал, связанный с хранением и изменением данных, и функционал, связанный с отображением этих данных пользователю. То есть, модель у нас хранит и изменяет данные, но не знает, как эти данные будут отображаться пользователю, а представление, наоборот, может отображать данные любой модели, не вдаваясь в детали того, как эти, эти данные собираются, хранятся и изменяются. На первый взгляд может показаться, что такая схема несколько усложняет структуру приложения, но по факту она, наоборот, дает некую модульность, которая позволяет компонентам быть менее связанным в приложении, соответственно легче поддерживается, меньше ошибок создается, можно проще обеспечить разделение труда грубо говоря, разных разработчиков, одни делают модель, другой, другой разработчик, разработчик делает представление и так далее. В данном видео я попробую продемонстрировать выгоду от такой схемы, ну на каком-то таком простом примере. А, а пока давайте познакомимся с основным типом представления в Qt Quick. Он называется лист. View. то есть это списочное представление, если помните в Qt Widgets э, было три основных класса представлений, это view, это списочное представление, это табличное представление QTableView и э, Q3View. Э, представление иерархического дерева. Последние два, э, ну, табличное представление еще в Qt Quick есть, это Gate View. однако и оно уже реже используется, а в основном используется именно ListView. А почему? Потому что, как я уже говорил, QML и Qt Quick, они в первую очередь нацелены на создание мобильных приложений или уж, по крайней мере, универсальных приложений, которые могут работать и на мобильных платформах, так и на десктопных. И... Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что таблицы и тем более уж деревья на маленьком экранчике смартфона не очень хорошо смотрятся и не очень удобно с ними работать. Поэтому предполагается, что дизайн-интерфейс приложения будет сделан так, чтобы избегать вот таких вот представлений. И действительно, по факту необходимости в использовании вот этих вот других представлений, как правило, нету. Давайте я назову его list view. Этот объект. Итак, объект э, представления, что ему нужно. Ему нужно указать модель, которую данные, из которой он будет отображать. Ну, во-первых, давайте сначала я, я э, растяну наше представление на э, все окно, а вернее, даже я добавлю еще сюда такой объект э, страницы Page. Э, позже я покажу, для чего его удобно использовать. А пока я просто его создам, назову тоже page, растяну на, весь, на все окно методом anchorsFieldParent. Так, и теперь, как я сказал, нам нужна какая-то модель, нужно указать модель, которую наше представление будет отображать. И вот самый простой способ задать модель, это указать просто массив значений, ну, допустим, ааа bbb, ой cc ddd допустим вот такой у нас такая у нас модель то есть это просто на, э, массив значений э, еще э, в, как в Qt так и в QML э, вот в эту схему модель представления еще включено понятие делегат делегат это э, элемент который э, отвечает за отображение конкретного элемента модели, то есть в случае списочной модели это элемент списка, в случае табличного представления и табличной модели это э, ячейка таблицы э, и так далее. И э, если в Qt Widgets э, был некий э, у всех представлений табли... э, библиотечных был некий делегат по умолчанию, то в QML делегата нужно явно указывать через свойство Delegate. К счастью, делать это очень просто, создавать делегата. Просто можно указать любой компонент и в нем как-то использовать данные из модели. Ну, давайте самый простой делегат, это будет просто текст. И в тексте мы должны как-то извлечь данные из модели, отобразить их. Как нам получить доступ вот к этим значениям? В случае вот такого простой, такой вот простой модели в виде списка значений массива мы можем использовать вот такое слово model data И, в принципе, можно сейчас уже запустить, это уже вполне себе рабочий вариант мы сможем отобразить э, данные модели. Да, ну, они у нас отобразились очень примитивно, просто в виде, действительно, элементов текст друг над другом. А что, если мы хотим все-таки, ну, чтобы какие-то были у нас границы вот этих элементов, э, чтобы они располагались как-то более, столько красиво, э, с какими-то зазорами. Ну, давайте я э, усложню немножко э, делегат. Мы добавим элемент rectangle, прямоугольник, да, чтобы э, очертить, как бы границы нашего элемента э, текст. Отлично, так, так выделю. И в случае текста у нас есть не, э, он, у нас есть некая вот эта рекомендованная имплисит э, величина, зависящая от э, содержимого. В случае rectangle у нас такой, э, такой implicit. Э, размеров нету, поэтому их должны обязательно указать, иначе все элементы схлопнутся в, как бы в точку. Поэтому я указываю высоту, ну, высота, ну, пусть будет 60 пикселей, и ширину. И здесь я укажу ширину по всему, как бы, по всему представлению, но тут важно понимать, что даже когда я вот пишу вот так вот, на самом деле я указываю ширину ссылаюсь вот через свойство parent, я ссылаюсь не на объект представления, как может показаться, а на самом деле на некий другой uh, объект, который называется content-item. Вот. Ну, к счастью, он так, таких же размеров, поэтому вот так написать я могу, но вот, например, использовать какие-то специфические свойства именно uh, типа listView я вот таким образом не смогу. Uh, для этого я должен либо через идентификатор э, представления использовать эти свойства, либо через присоединенное свойство, которое называется list view view э, и дальше вот, допустим, шейна, ой, такой здесь вот list view большая буква вот так. Э, ну хорошо, мы указали по всей, что элементы у нас будут по всей шейне, высотой 60 текст uh, давайте я центрую через свойство anchors center in здесь я уже спокойно могу указывать свойство parent uh, и, в принципе, можно запустить да, ну вот у нас все так отобразилось единственное, что мы этих прямоугольников как бы не видим потому что я забыл здесь указать цвет, допустим ну давайте укажем цвет color uh, Допустим, светло-серый, light-gray. И укажу еще цвет э, границы. Border Color Black. Еще запускаю. Так, ну мы видим, что действительно все у нас отобразилось. Причем, если у нас элементы будут выходить за границы нашего представления, то здесь будет работать скроллинг при помощи либо просто мышки, либо колесика в случае... Э мобильного приложения будет работать как бы свайп здесь все хорошо ну единственное что можно здесь отметить что вот эта толщина элементов между элементами линии она как бы удвоенная понятно почему потому что у нас есть линия от одного элемента линия от другого вместе получается линия двойной толщины если мы хотим ее как-то убрать то мы можем использовать свойство spacing. Это зазор между элементами. Ну, во-первых, мы можем указать его положительный, если мы хотим, чтобы между элементами был зазор. Либо, если мы хотим вот убрать вот эту двойную толщину, то мы можем указать, наоборот, отрицательный зазор. И, естественно, на величину вот ширины этой линии. Ну, в данном случае ширина у нас единица, да, поэтому, если мы укажем spacing минус единица, то, то вот эта двойная толщина линии у нас пропадет, потому что элементы как бы наедут друг на друга, но только вот на величину одной линии, и тогда все будет отображаться. Если мы, например, хотим, чтобы у нас еще были здесь явным образом -бары, да то есть полосы прокрутки, то тоже их добавить легко. Для этого используется присоединенные свойство с Bar. здесь мы указываем какой какая полоса покрутки нас интересует вертикальная и здесь мы указываем просто объект scroll bar с свойствами по умолчанию и все заработает полосы покрутки появятся только если они действительно нужны вот здесь они вот появились и прекрасно работает ну давайте теперь попробуем какой-то более сложный, сложный вариант модели. У нас есть библиотечная модель в Qt Quick, которая называется ListModel. Давайте все то же самое сделаем, но только при помощи вот такой, такой модели. Итак, я пишу ListModel, называю ее тоже ListModel. И как наполнить эту модель данными, Сделать это можно при помощи дочерних элементов list-элемент. И здесь э, в качестве как бы, полей вот этого элемента мы можем э, просто указывать некие свойства э, с названиями, какие хот... э, какими мы хотим. ну Допустим, я назову э, свойство текст. И все, вот так вот я его задаю. И теперь, э, э, если я укажу в качестве модели вот эту модель list модуль, то мне будут доступны вот эти вот свойства, вот этих элементов. Единственный тут момент какой, что даты я уже не использую, для того, чтобы мне вот здесь вот в компоненте делегата мне становятся доступны вот эти самые свойства этого элемента. Но если я здесь напишу текст, текст, то у меня будет бесконечная экосия, потому что QML будет считать, что это ссылка, свойство текста на самого себя. Вот. Поэтому, если у меня существует вот здесь такой конфликт имен, то я должен сначала написать model, ой, model и потом уже точка текст. Вот, тогда все будет, все будет хорошо. Ну давайте попробуем, собственно, вот все то же самое, что я делал с простым массивом значений сделаем через такую модель и так AABBC DDD запускаю да видите все все также прекрасно работает а теперь давайте попробуем из этого такого абстрактного примера не очень интересного попробуем сделать что-то такое более уже приближенная к реальности, а я предлагаю сделать такой муляж окна э, мессенджера. То есть, вот это у нас будут элементы, это будут у нас баблы с э, сообщениями, да, э, и чего нам здесь не хватает. Ну, во-первых, обычно эти баблы, они имеют зазор между друг, э, друг между другом, да, а во-вторых, у них э, текст не посередине, а все-таки он заполняет все пространство элемента. Ну, естественно, может быть много всего еще интересного, ну, я предлагаю еще добавить вот здесь такой лейбл со временем, когда сообщение было отослано. И еще скруглим края, потому что, ну, так тоже не очень красиво, действительно. И до сих пор мы рассматривали вариант, что у нас только одно поле отображается, но Несмотря на то, что это у нас листview, то есть она отображает как бы список, модель совершенно не обязательно должна быть, каждый элемент модели э, иметь только одно свойство да, отображения. Мы можем сюда написать сколько угодно свойств. То есть ну, в данном случае, допустим, я хочу еще время. Да? А, вот. и, э, то есть по сути, на самом деле, хоть это и э, списочная модель, она может отображать по сути табличные данные, поскольку если мы будем рассматривать вот эти свойства как колонки, а элементы как строки, то это и есть, по сути, таблица. Ну, давайте, собственно, сделаем все, что я сказал. Во-первых, мы сделаем зазор отступы между элементами. Вот я здесь задал такие некие константы при помощи redonded свойств. Это разные цвета, которые мы будем использовать. Я взял их из темной темы телеграммы, чтобы это действительно было похоже как-то на, на какой-то мессенджер. А, вот Ну и зазор вот этот э, отступ 10 пикселей, допустим. А, итак, я здесь указал отступ 10 пикселей. А, также я хочу сделать, чтобы чтобы у меня слева и справа давайте еще раз я отображу, а, сейчас уже будет уже будет зазор. Хочу, значит, сделать скругленный края. Я хочу сделать текст по всему какому бы вот этому прямоугольнику. Я хочу сделать отдельный лейбл со временем. А, и я хочу сделать доступы слева и справа для всех элементов. Тоже в целях просто а, красоты. Так, а, так, тогда я вот убираю вот это свойство. Вместо этого я делаю привязку через а, якое. Итак, left привязываю к левому краю родительского элемента, правый к правому краю родительского элемента, а, указываю отступы. Отступы у меня будут вот этот depth margin умноженный на 2. Мне кажется, что так красивее получается. Так, теперь, значит, текст. текст как я уже сказал, я хочу не по центру, а хочу fill, чтобы он заполнял все пространство parent тоже должен указать здесь зазоры. пусть будет у нас def-margin добавляю второй элемент текст для отображения времени если у нас будет наоборот к правому краю если правый нижний угол, то мы прижимаем к правому краю прижимаем к нижнему краю Uh, указываем здесь тоже отступы отступ пусть будет половины uh, то есть def margin delete на 2 так отлично ну и что, что отображаться будет отображаться будет uh, свойство time так и теперь для, для того чтобы как-то наши данные выглядели чуть более похоже на uh, Переписку в мессенджере я предлагаю заменить этого вот здесь, чтобы мне не вбивать. Я просто скопирую. И заменим здесь. Так. И э, еще мне нужно убрать края у элементов и скоблить их при помощи свойства радиус. Ну, радиус ну, там пусть 5, 5 пикселей у нас будет. А, давайте посмотрим, что получилось. Так, ну это уже немножко похоже на э, окно мессенджера, хотя, конечно, еще очень далеко. Но основные элементы как бы есть. Да, есть само сообщение, есть время, есть какие-то отступы. Ну, в общем, как-то это выглядит. А теперь, э, собственно, э, показываю, в чем смысл вот этого разделения. Ну, здесь в данном случае еще разделение на делегат и представление. Вот я, такой плохой дизайнер, я сделал некие наметки только, только того, как мы будем отображать наше сообщение. Но, допустим, у меня есть коллега или друг, который, у которого есть как бы, чувство прекрасного, он умеет делать красивые пользовательские интерфейсы, и я ему прошу просто сделать отдельный компонент делегата для отображения данных вот этой самой модели. То есть, по сути, я ему говорю, твоя, твой компонент должен принимать вот здесь такие свойства. Это как само сообщение и время. И, значит, вот сделай, чтобы все было красиво. И он создает мне отдельный вот такой компонент, который называется message item. Причем он не залезает в мой код, ничего мне не, не ломает вот а, ну и, и а, после этого я простым движением заменяю вот этот вот а, мой некрасивый а, делегат я заменяю на а, его красивый делегат message item убираю лишние свойства а, единственное что мне надо теперь добавить сами, сами данные модул а, текст и свойство time он тоже сделал, и я тоже указываю здесь time, все, и а, так вот это уже лишнее, все, вот у меня уже и новый, новый как бы делегат, и для того, чтобы это тоже все вся страничка выглядела как-то э, в одном стиле и похожа на мессенджер, э, на я предлагаю сделать еще шапку с, на, с названием с именем контакта. Да, как обычно бывает. И снизу сделать редактор э, сообщений. Э, ну и так чтобы мы проверили, как добавляются данные в модель. Итак, и вот теперь э, станет понятно, для чего я здесь использовал Page. Page удобно использовать для того, чтобы как-то разделить различные элементы, классифицировать, как бы, где они будут находиться, где у нас шапка, где у нас контент, где у нас подвал. И одноименные свойства у нас, header есть. Здесь я указываю тоже отдельный компонент, я сделал в, некой, в неком стиле, вот тоже стилизованном под Telegram, но пока не мере, по цвету. Итак, page header Здесь я указываю, ну допустим, свое свое имя Алексей. Так, добавляю в подвал футер, футер, э, компонент редактора сообщений. Message Editor. И э, здесь мне пока в принципе больше ничего не нужно. Еще я хочу сделать, чтобы фон у меня был э, темный это я тоже могу сделать при помощи э, свойства, которое называется background, background. здесь я могу уже указать любой тоже компонент он будет растянут на всю э, на всю страницу, Ну, в данном случае я просто указываю прямоугольник какого-то цвета цвет этот тоже я позаимствовал у э, дизайнеров э, telegram так, и, в принципе, можно попробовать запустить, посмотреть, что получится. И мы видим, что выглядит все неплохо, но вот эта кнопка, конечно, выбивается. Может быть, в будущем мы ее заменим какой-то более подходящей кнопкой. А, а так, вот здесь даже какой-то типа подобие аватара есть. Вот наше сообщение, вот время. А давайте сделаем так, чтобы можно было добавить сообщение по нажатию на эту кнопку. Ну для этого я вот в этом компоненте сделал сигнал new message. Он привязан к нажатию к нажатию на кнопку. Так и поэтому мы можем сделать обработчик просто вот здесь. Он new message. И в этом случае, чтобы добавить в модель list model, добавить э, новый элемент, э, мне нужно создать простой объект javascript ну будет new ну как бы такой по сути ассоциативный массив да, и полями этого объекта будут собственно вот поля как бы нашего нашего элемента то есть они будут одноименный текст здесь покажу у нас есть аргумент у нашего сигнала message, да? поэтому я его могу здесь внутри тоже использовать. Message. И время нам нужно, time. Время я буду получать текущее следующим образом. Буду использовать полезную функцию формат date, где первым у меня оказывается объект date, если мы создаем новый, то это и будет как раз текущее время, текущая дата. И дальше формат. Формат э, часы, минуты. И дальше listModule методом append я добавляю новый элемент. Вот этот самый э, простой объект JavaScript. И, в принципе, все готово. Давайте попробуем запустить. Ну давайте я отвечу, какие планы ä, сегодня вечером. Uh, отвечу на злобу дня. The only plan is to stay home. Ну или как at home, да, не знаю. Uh, да, все, у меня добавилось в текущее время, у меня добавилось новое сообщение. Он мне отвечает, не знаю, лол. Все все работает, скролл работает. А, понятно, что это еще очень у нас примитивная пока модель. И а, опять же, смотрите, если, а, естественно, в реальном мессенджере у нас данные не вот так будут заполняться, они да, забиты в коде а, самой программы, они будут, естественно, получаться по сети а, каким-то образом. И в этом случае, опять же, мы, а, если мы захотим поменять это, на какие-то реальные данные, да, на реальную модель, мы просто создадим какую-то новую модель, которая будет получать данные уже каким-то другим образом, допустим, по сети, а здесь в коде только поменяем вот эту модель, заменим на нашу другую модель, и все, и данные все будут те же самые, ну, главное, чтобы у них были такие же самые поля, текст и тайм, вот. Ну, я думаю, я немножко подемонстрировал, как это в работает, может быть, стало понятно, для чего это все нужно. А на сегодня все. Спасибо, до свидания и будьте здоровы.